Итак, друзья, мы продолжаем. С вами Андрей Бутин. После того, как вы подключили сервис МаниЧат к своей бизнес-странице на Facebook, вы попадаете в такое большое главное меню. Называется оно такое Dashboard, то есть приборная панель. Это первое главное меню, которое открывается, когда вы привязываете свою бизнес-страницу к МаниЧату. Здесь отображается название вашей бизнес-страницы. Здесь отображается название моей бизнес-страницы. Справа, где написано, как видите, bot link отображается внизу ваша красивая ссылочка, которую сформировал МаниЧат. На данном этапе, обращаю ваше внимание, в принципе, вот эту ссылку, которую уже сформировал МаниЧат, можно использовать в своих публикациях на бизнес-странице или в личном профиле для того, чтобы уже к вам уже поступали первые ваши подписчики или клиенты. У вас ваш мессенджер. И что для этого нужно сделать? Нужно просто сделать публикацию о том, что у вас появился чат-бот в мессенджере Facebook и вы с радостью ждете новых подписчиков. Копируйте и вставляйте себе в пост. И когда люди заинтересуются вашим предложением перейдут по ссылке и попадут к вам в мессенджер в виде подписчиков, где вы уже с ними можете спокойно контактировать. Итак, что же у нас есть в сервисе Маничат? Как видите слева, с левой стороны очень много закладок, инструментов. Немного поговорим о них. Первое это датжборд. Здесь отображается вся статистика ваших подписчиков за определенный период. У меня сейчас это апрель-май. Следующая закладка. Это аудиенс. Там отображаются все подписчики с фотографиями, датами, когда они подписались. Также в этой вкладке можно добавлять Как видите, также в этой вкладке можно добавлять телефоны, e-mail, почту и так далее. Можно создавать полную, как говорится, картотеку вашего клиента. Следующая вкладка Live Chat. Здесь отображается вся ваша переписка, вся ваша активная переписка с вашими подписчиками. Следующая закладка, Grow Tools. Здесь находятся инструменты, которые предназначены для привлечения ваших новых подписчиков. Ну а об них мы поговорим немножко позже, уже в других уроках. Следующая закладка, Broadcasting. Это рассылка по всей вашей базе подписчиков в маничате. Можно делать как в единоразовой или плановой с отложенным временем или на, в какое-то определенное время и так далее. Следующая вкладка настройки это автомэшн. Здесь автоматические сообщения, автоматические настройки, весь последний. Ваш сценарий, который вы создадите для автоматической отправки, находится здесь, в этой вкладке. Следующая вкладка, папочка такая, Flows, поток. Здесь находятся все ваши сообщения. Сценарий, который вы когда-либо писали. Они собираются здесь, в этой вкладке. И следующая закладочка, это сеттинг. Здесь установки. Здесь находятся основные настройки вашего чат-бота. И это вкратце, что в каждой вкладке находится. Более подробно об каждой закладке мы поговорим в следующих уроках. Так что до встречи.